Заявка, как видите, создана. Все деньги пришли. Кстати, на киви нету комиссии, то есть когда вы вкладываете или выводите деньги. Ссылочка на сайт и отзывы в описании. Всем здарова, с вами Ренат Губляк и вы на канале «Как заработать в интернете». И это долгожданный обзор на файлообменник, который называется Q-файл. Как вы знаете, а может не знаете, то два дня назад я делал топ-5 хороших сайтов для заработка, и на первом месте там был файлообменник Q-файл. И эта тема многих заинтересовала, многие попросили сделать отдельный обзор даже, где рассказать про все тонкости, нюансы, рассказать про тарифы, сколько платят за уникальное скачивание, за простое скачивание. Да и в принципе я сам хотел сделать обзор, сначала включить в топ, я так часто делал, сначала сайт включаю в топ, где так быстро проходимся поверхностно по сайту, а потом уже в обзоре все разъясняем, все обсуждаем и так далее. Я про все рассказываю, про все фишки, нюансы сайта. Вот. Так что, так и делаем, а мы начинаем. Проект Global Transfer это проект, который позволяет нам зарабатывать на вложениях. То есть, это инвестиционный проект, который напрямую связан со сделками, которые, в свою очередь, имеют отношение к нефти. Тут трехуровневая реферальная система, это зарегистрированная фирма, где быстрые выплаты и также есть защита SSL от UDOS атак от других хакерских атак. И все в этом плане. Ссылочка на проект в описании. Короче, чуваки, зарабатывайте. Так, как видите, мы находимся в самом файлообменнике. Ссылочку на него я оставлю внизу в описании под данным видео. Что сразу хочу сказать, это то, что оформление тут просто шикарное. Серьезно, чуваки, оно просто обалденное. Смотрим. Файлообменник сотрудничает с такими платежными системами, как Kiwi, Яндекс, WebMoney, Visa, Mastercard. Это круто, просто они распространены, популярны, все дела. Дальше. Читаем. Возможности Q-файл. Скорость. Загрузка и скачивание файла на максимальной скорости. Безопасность. Ну тут все понятно. Потом оплата. наивысшая плата за уникальное скачивание во всем Рунете. Далее выплаты. Моментальные выплаты на самые популярные платежные системы. Собственно, вот. Мы уже это видели все. Всю эту тему. Далее идем. Самый выгодный тариф. Смотрим, за что мы платим. Вкладка, точнее столбик, потом количество. И мы оплачиваем. За что мы платим? ПК-скачивание Скачивание с персонального компьютера, ноутбука Одно скачивание с ПК 5 рублей Рекламный баннер Amiga Одна установка 6 рублей То есть за одну скачку 5 рублей За то, что установит 6 рублей И мобильное скачивание скоро будет в разработке ПК. Давайте войдем Тут вкладка войти Заходим Пока мы ждем А, стоп, я же не клик Просто так провел Так, и загружаемся Угу, подтверждаем все. Так вот, мы находимся в моем аккаунте. Как видите, у меня на балансе 40,5 рублей. А сразу нам бросается в глаза статистика. То есть, вот тут дата, а, скачивание, загрузчик, реклама, заработок, заработок, заработок, заработок, общий заработок и так далее. То есть, все максимально подробно, максимально ясно. А для того, чтобы загрузить файл, кликайте во вкладку «Загрузить файл» в разделе файловый раздел Прошу прощения за тавтологию, загружайте файл Вдруг тот -то не знает, что такое вообще В файл файлообменники Потому что все-таки на мой канал подписываются Постоянно новые зрители, за это вам большое спасибо Приводите друзей, рассказывайте Опять же, про меня Вашим друзьям а чтобы заходили, подписывались, смотрели, зарабатывали, бабки поднимали. Так вот, информация для зрителей, которые не знают, что такое файлообменник. И постоянно это спрашивают в комментариях. Чуть ли не спамят этим вопросом. Самое интересное в том, что не могут загуглить просто. Файлообменник. Это сервис, который позволяет распространять ваши файлы. То есть вы загружаете файл в этот сервис а, и распространяете. От того и названия файлообменник. То есть меняетесь файлом. С этим все понятно. В случае с такими файлообменниками, как QFile, scala.net, File7, DiskSpace, ссылочки, на которые будут в описании. Эти файлообменники вам платят за то, что вы распространяете файлы. То есть, когда вы загружаете файл в один из этих файлообменников, также а, к вашему файлу прикрепляется реклама. То есть, в одной папке ваш файл и реклама. Там а, браузер Амега, Одноклассники, ВКонтакте, поиск Mail.ru, поиск в интернете и так далее. Там просто Mail.ru, почта и так далее. А, и за это вам опять же платят. Причем платят неплохо. Есть уникальные скачивания, есть простые скачивания. Простые скачивания это, к примеру, если вы пять раз скачали какой-то один тот же файл а, с файла обменника по ссылочке какого-то пользователя. И ему за это пришло с каждой вашей скачки, к примеру, 3 рубля. За уникальные скачивания, когда вы только раз, первый раз скачали. А, ему заплатили 5 рублей Ну, либо 6 рублей Тут платят, по-моему, 6 рублей Вот что значит уникальное скачивание А то тоже многие в комментариях спрашивали А в Google не могли а, Собственно, написать это Забить, точнее, написать Google, <с> написать Google. Так Так что все Как вывести деньги, это уже понятно Изи, короче, ребят Файл обменник обалденный Регистрируемся, работаем а ссылочка опять же на альбом с видосами про файлы как их распространять как больше зарабатывать на файл и на файл будут в описании короче есть такой проект как trustbet о нем вы знаете как я уже много рассказал больше чем я просто вкладывайте денежку делайте депозит зарабатывайте больше чем вложили чем не прелесть всем прелесть это просто обалденная прелесть trustbet прошу прощения за тавтологию потом Ребят, есть такой проект, как, как заработать в интернете отзывы. Опять технология. Я тут оставляю отзывы о тех или иных проектах по заработку а, и все в этом плане. То есть инвестиционные игры, там что еще. Всякий курс, все, оставляю отзывы там букмекеры. Короче, ребят, тоже обязательно м -м, подписываемся на канал, смотрим видео. вот от Russbett оставлял а, отзыв. 10 долларов .плюс. Golden Tray. Потом... Ставки Real rate. Тема неплохая. Также инвестиционный проект, который называется Global Transfer. Вы туда вкладываете денежку, делаете депозит и зарабатываете больше, чем вложили. Тоже круто. Ссылочка тоже в описании. Все. С вами был Ренат Губляк. Канал Как Заработать в Интернете. Всем пока.